Привет! Вы все еще не верите в таргетированную рекламу? Тогда ВКонтакте идет к вам! Надеемся, что после этого видео вы перестанете быть посторонним на этом празднике жизни и присоединитесь к тем, кто уже успешно черпает новых клиентов из каналов Digital. ВКонтакте в декабре 2021 года провели опрос среди 500 руководителей магазина ВКонтакте и выяснили, как они оценивают прошедший год с точки зрения показателей бизнеса, и какие каналы микробизнес предпочитает для продвижения своих товаров, и какими рекламными инструментами пользуются в своей работе. Неудачным он был всего лишь для 14% опрошенных, для остальных оценка варьировалась от удовлетворительно до отлично. 44% микропредпринимателей развивают собственный сайт, 23% используют для продаж сервиса объявлений, маркетплейсы используют 18%, при этом 95% опрошенных продают через соцсети. Наибольший эффект в продвижении бизнеса дала таргетированная реклама, так ответили 63% микропредпринимателей. На втором месте в инструменты лояльности, скидки, акции, кэшбэк. Замыкают тройку контекстная реклама, следом SEO-продвижение, реклама у блогеров и e-mail-маркетинг. Подавляющее большинство с позитивом смотрит на 2022 год, так что хватит быть посторонним на этом празднике жизни. Включайте таргетированную рекламу в работу, если еще не использовали ее раньше. И встречайте клиентов, которые уже давно вас ищут. А если не знаете, как правильно ее запустить, то подписывайтесь на канал, смотрите обучающие видео и будьте в курсе всех новых трендов. Задавайте вопросы в комментариях, ставьте лайк. С вами была Академия Вебком, до встречи!